И это важно. Китай-Россия разворот. Китай после 20-го съезда – это другой Китай. Немного, но другой. Вопреки некоторым авторитетным и информированным чайнофилам, призывающим Россию сложить оружие и фактически вернуться к своим границам на начало СВО, поскольку, мол, на носу американо Китайский Альянс должен поделиться своим мнением про не сильно заметные, но важные изменения, произошедшие в Китае в ходе и после 20-го съезда КПК. Надо сказать, что я, не сказать, что внимательно, скорее по диагонали, просмотрел обширные документы 20-го съезда. И действительно, упоминания России отсутствуют вовсе. Зато США обозначены Си в выступлении после представлений членов полетбюро. «США должны вместе с Китаем нести ответственность за поддержание мира на всей планете», — сказал он. Что из этого следует? А почти ничего, кроме конкретного акцента на призыв США к мирному сосуществованию и поддержанию мира на планете. Кому еще обращаться, как не до зубов вооруженной военной сверхдержаве? Тем более что напряжение между двумя странами идет по нарастающей вообще красной нитью в материалах съезда многократно подчеркивается, что Китай привержен исключительно мирному развитию и не поддастся на провокации извне, а также будет следовать тесному взаимодействию в организациях и объединениях, и только в тех, деятельность которых не направлена против кого-либо. И кстати, все упомянутые организации это те, где везде участвует Россия, но далеко не во всех участвует США. Скажу так. Материалы съезда вовсе не иносказательные, а предельно конкретные. Хотя некоторые места следует и весьма рекомендуется читать между строк. Из доклада Си Цзиньпина. Во внешней политической работе по отношению к сопредельным странам предстоит неуклонно следовать концепции близости, искренности, взаимовыгодности и инклюзивности, а также курсу на развитие дружественных и партнерских отношений с ними углублять с ними отношения дружбы и взаимного доверия, содействовать интеграции интересов. Китай будет решительно выступать против протекционизма, против попыток создания барьеров, разъединения и разрыва цепочек, против сведения односторонних санкций и максимализации давления. Что это как непрямой призыв к расширению тесного сотрудничества с предельными соседями, в том числе, или прежде всего, с Россией? Ну и с Индией тоже стараниями России, кстати. А вот и откровенное отношение к деятельности США. Из итоговой резолюции 20-го съезда КПК ЦК партии глубоко осознал, необходимо развивать дух китайского народа, который не верит в чертовщину и не боится злых сил, довести до конца борьбу со всеми силами, которые пытаются свергнуть руководство КПК и социалистический строй Китая. Тем не менее, слова словами, а в нормальном мире принято смотреть на дела. Так вот, как тут не высасывай с пальца версии, но факт остается фактом. Из семи прозападных комсомольцев четверо выведены из руководства партии. Усилен славой блок и взято обязательство ускорить строительство новой армии не к 2035 году, а к 2027. Прошло две недели, а никаких признаков активизации отношений по линии китай сша НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ. Во всяком случае, мне об этом неизвестно, что, кстати, вовсе не исключает ни различного формата сепаратных переговоров, ни прочих антироссийских козней. Буду признателен, если кто-то прольет свет на подобную активность, ибо ни чайнофилом, ни вообще специалистом в Китаю не являюсь. Зато известно, что китайские высокопоставленные чиновники усилили антиамериканскую риторику, но даже не это главное. Идут сигналы другие который я объясняю пониманием китайского руководства неизбежности дальнейшего обострения обстановки вокруг Тайваня, вплоть до готовности к войне за остров. И тут Китаю, как воздух, нужны союзники. Ибо в одиночку противостоять США он не в состоянии. По давней китайской традиции, никаких публичных разворотов в сторону России он не демонстрирует. Зато китайские компании, специализирующиеся в производстве бесспецифичной продукции, получили высочайшее добро. Тут же выстроилась в очередь и предлагают бесперебойные поставки. Внимание! В кавычки открываются гуманитарные помощи, в кавычки закрываются, а именно смокинги, панамы, комары и стрекозы. В настоящее время первые диаппозиции уже прошли огневые испытания в России. Показали хорошие результаты, и по ним пошла конкретная работа по организации поставок в ближайшее время. Со строгим контролем качества, естественно. Что касается третьей позиции, то она хорошо известна в России. А различия в названиях продиктованы размерными параметрами, а также различными ТТХ. Так что Китай после 20-го съезда КПК – это уже другой Китай. Немного, но другой. Больше от него ждать сейчас нельзя всему свое время. Поэтому считаю, что он сделал правильный выбор, а происходящее реальным настоящим разворотом в сторону России. После Послесловие. Как я уже предполагал ранее, одна из важнейших миссий Владимира Путина – осуществить полноценный военно-политический союз России и Китая. Кажется, лед тронулся. РУСПРОНЮС специально для сайта кон.вс. Автор публикации Александр Дубровский. Это важно. Китай и Россия. Разворот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всего вам доброго и до грядущих встреч.